Друзья, привет! Это Гостинная у Саватеева. И наш следующий гость Лва! <связать> Здорово, Здорово Лева! А, кто... <связать> а знаете, кто такой Лёва? Лева я знаю с трех лет. Я не шучу. Все серьезно. Мы ходили в один детсад. Я был первый хулиган, а Лева второй. Но Лева, наверное, не согласится. Или наоборот. Да, и Лёва скажет, что он был первый хулиган, мы а же я Мы в одну второй. школу ходили. Потом, и... да, потом мы перешли в одну школу. И в один университет. Ну да, в университете, правда, мы были на разных факультетах. Да. Но вот по поводу детсада… Мы поздравляли нас вместе, когда красный диплом выручали. Да, да, я попёрся. Все красный упёрся... вместе, пришел Черномырдин и читал mm. по бумажке складных, к сожалению, ни одного первого своего не выдал, к сожалению. А! И все в костюмах, я, а да, а я. В а ты пришел в желтой футболке в такой. И в пятирастических шорнах. И говорю, что ты тебе за такая, такая цветная? А это говорит: я химический химические опыты. Вот что за опыты ты ставил, мне скажи, что вот такое все у тебя там оказалось. Слушай, эта футболка просто еще была времен школы. То есть 6 давности. давно. то опыт ты ставил за 6 лет до того, и весь университет в ней проходил. Ну да. Понятно. А ты помнишь, как я ставил опыт это на балконе? Ты помнишь, да, что мы я... Все... Вместе помнишь, у меня был химический чемодан Правильно? по траваче. Да, да, да, да, да, да. Какие-то реактивы там начинают переводить. Юный химик! Ну, начиналось, да, потом магнит с марганцовки, бомбочки, бабки там. Бабы известия, базы известия. Воровали магний там. Да, да, да, да, слитки магния лежали, которые можно было легко своровать. Вот советские. Да, да, да, да. Кстати, я про это много рассказывал. Народ не очень верит, что-то подтверждает, что на сам... базе известия лежали эти слитки. Слитки магния, да. Каждый пацан в метод не должен был иметь слиток магния под этим самым. Иначе он не подвал. Ну, мы под кровать. У Мити был свой, у меня свой. А, да, у, нас у нас было вот два, два. да. Ссылки были вот такие, вам бы хватило одного. Ну, но... У меня, кстати, воспоминали, что такие, но это я просто. Не, не, не, они, был. они, они были где то были такие. такие. Да. Ну да, иначе вы это утащить, да, то, да, это да. утащить было. А в принципе можно. магний с марганцовкой, ну это примерно как алюминий с мячной селитрой, то есть амонал. То есть только более реактивный... Это бомба, как, по, по сути. Сказать, да? Просто, да? просто бомба. Слабее гораздо просто такой лайтовый вариант, как сейчас говорят. Да, но это мы, да, это, это у нас любимое дело было, мы заворачивали их во всякую изоленту. Митя придумал даже Бигфорду в шнур, то есть он поджигал издалека и отходил, он говорил, опасно поджигать так, как вы поджигаете. Митя был разумный. Митя да. Остается, надеюсь, да. Он бахнул однажды песочную гору в этом, на нашей даче, помнишь, там песочная гора, он в нее отсунул довольно глубоко эту бомбу, сделал этот провод, от удара разлетелась эта песочная гора на, там, на несколько Но метров это он граммов сто, наверное, тоже зафигачил. Ну, вот хорошо по, очень. По грамма, Прибежали там, соседи, что случилось? Что? Что происходит? А, это так, мы химические опыты ставим. Да, это было. А я ставил же еще и обычные опыты. Я обожал химию в школе. Может, Не все мои слушатели, особенно нового подписавшиеся, не знают, что на самом деле я был фанат химии в школе. Да, мы оба были фанатами. И, значит, мы давали списывать, ну, как бы и химию, и математику, и разные предметы давали списывать всему классу. И я, значит, передавая списывать работу, я просил наливать серную кислоту. Ее в этих вот э, столики были, да? Да, да, и у каждого было по чуть-чуть. Вот ты столик, Я собирался, да, с Да, да, вот, да чтобы, чтобы, сделать, чтобы ребенок да. не унес, да. А нужно было наконцентрировать, да. И уносило огромное, нормально, так, ну, 10 грам. Да, да, да. да. Концентрированная. Она была у 20-процентная, она была много, ее было, но это. Нормальный опыт нужен 60%, да. Как вы помнишь, фантики тоже так же. Со всего класса высосали, пирамиды построили. Помнишь, нет? А! Вот это, да, да, да было? Да, вот это. Там самые, там были базуки, они их за пять ставили там, и какие-то гальдорака какая-то была, столь да, ставили. Да, слушай, и... базука, я помню. Да-да-да, а у нас этих иностранных мало там было. Да-да-да, там надо да, да, да. кучку наложить. Кто больше перевернет первым, начало на А советские, вот. по-моему, шли один к пяти. Один да, к да, самому да. плохому несоветскому. Но мы организовали массовый сбор советских. Мы, как советские их не все некоторые говорили, вообще я не играю на советские, там, или там, играю, там, даже еще один к десяти, а мы, значит, прочесывали, помнишь, территорию, там, я, Щербат, Щербаков, и ты… Ой, и да, слушай, был... …ходили я... и собирали… У большие количества офигенная. Я советские офигенная, конечно… Мы манили. их собирали на порядок больше, и мы вот этим количеством взяли, мы потихоньку стали э, за них, так сказать, один к десяти, там, стали, к 15, ну, вытягивать иностранные, иностранные, и выяснили потихоньку всего Класса. Это и у нас вот такая... Да. осталась, да, потому что она вообще не сказала, я не буду играть, у меня хорошие фантики. И у нее пришлось украсть. Разоблачили, и на этом все кончилось. Слушай, я, да, моя память, она стерилизует прошлое во многом она все эти но вещи. интеллект это забывание, не ну, я... запоминание, забывание. Да. Не знаем, да вот я помню как детсад, я, я помню процесс. игру «Кто со мной пойдет?», вот это я хорошо помню. <кх> Значит, когда воспитательница, ну это надо рассказать, это вот, вот это, мне кажется, стоит того, чтобы рассказать. Когда воспитательница детсада уходила поболтать э, со своими коллегами, во время, во время <кх> конечно, <кх тихо сейчас да, Вроде как все дети заснули или изобразили что Или не изобразили, не изобразили спят. что сказать но я не, не спал никогда, я как бы я не спал, ну, просто с трех лет я никогда не спал днем вообще. И поэтому это было какое-то одно мучение. Ну, ну, как бы, что-то лежишь, лежишь эти полтора часа. Поэтому придумали игру, кто со мной пойдет. Вставал я или Лева, мы были заводилами, значит, и громко восклицали: Кто со мной пойдет? И те, кто не спят, сползали с кровати и говорили: Я, я! Я! И мы шли, значит, вот гордо возглавляющий шел вперед в двери. И за ним такой гуськом шли школьники робкие. И мы смотрели в глазок, не идет ли воспитательница. Когда она поднималась там по лестнице, мы, шухер, с огромной скоростью возвращались к кроватям. Все ложились и делали, что спят. Однажды, она, да, она, когда, когда мы подошли к Голоску, и в этот раз ты был первый, и она тут же открыла дверь. И я, я запоминаю, как я бегу к кровати, оглядываюсь, Бежит Лева изо всех сил, и за ним бежит воспитательница, И на каждом шагу его чем-то бьет. Да, тогда да, конечно, помню. И политкорректор, Да, да, да, да, да. Это было супер. А потом... Я помню, как мы с тобой познакомились в детском саду. первый день мой. Значит, вся группа. А где Саватиев? Он в туалете. Значит,.. И вдруг из туалета доносятся проклятия какие-то. А, черт побери! а Что-то такое там да, да, да, да. А там кончилась туалетная бумага. А ее запасы хранились, значит, в группе, где, где кроватки стояли, где-то там в каком-то ящике. Выбегает, значит, мальчик, без штанов, и начинает рыться там, где это проклятая туалетная бумага. Там все вылетает такой выставив в свою попу, значит, там как он И после этого мы с Лешей очень подружились. Слушай, вот, ты знаешь, это точно, вот, это по, твоей, по твоей части это вот биология, и что-то а, связано с ней. Ну, ну, же, совсем... ну конечно, биология связана с жопой и говном, это понятно, с чем <связано> она еще может быть С тех пор, всю жизнь, для меня самый страшный, вот самая фобия, ужасная, это если я кончилась туалетная бумага. Да ты чего? Всю жизнь, у меня дома запасы, гигантские заряжи лежат. 46 лет сегодня, это всегда, вот жена знает, если конечно то туалетная бумага, у меня начинается дикий мандраж, я вот такой весь... Марина, Но срочно я, надо идти. Пора срочно. Здесь Последний кушетку психоаналитика Там. уже под камерой, а не столик уже. Там два рулона сейчас. Ну, маленьких. Да? Ну, два. Просто один маленький стал совсем. один раз может не хватить. Поэтому я на всякий случай взял второй. С тобой. То есть ну, на всю В при принципе, я тоже ношу и с тобой, но кусочками. Это, видимо, воспитание. Ну, да, тоже. Да, а я даже идет. эту историю забыл. Это она на всю жизнь. Ну, да. Да, да, да, да. да, В подкорке, да. Ну, ладно, девушки, простите. Остальные истории будут приличными. Например, когда... Мне... Думал, они уже все отключились. Например. Не-не-не, у нас публика веселая. Да. Только включились. Да, парень, да. да понятно. Нормально. Я, вот. вот. И один, вот я помню одну такую историю, совсем приличную, но такую, но страшную. Я в детском саду сжег сток сена. Это <сёк> было, когда мне было 6 лет, последняя группа, там какие-то наши одногруппники, а там был ужасно жаркий май. И в этом жарком мае снесли, значит, траву, скосили уже, mm -hmm. уже подросла довольно серьезная трава в мае, и к концу скосили траву и положили горкой. И она высохла напрочь там а, за несколько стоп, дней. Стоп, такой да, мне как всегда помнится, что этот стол <coughs> был выше меня, но на самом деле я думаю, что речь идет о такой горке небольшой, скорее всего. Mm -hmm. mm -hmm. Но mm -hmm. она была такая. Mm -hmm. И два пацана где-то нашедшие спички mm -hmm. и бумагу пытались ее разжечь из наших mm -hmm. одногруппников. Mm -hmm. Я уже их не помню, но я помню, что они делали. Они брали кусок бумаги, вот так сверху клали и втыкали горящую спичку еще раз сверху на эту бумагу. Ну, естественно, ничего не, не ну, да да говорю, вы, вы что, не ходите в походы? У вас мама в походы, что ли, не водит? <свят> Меня папа, понятно, научил разжигать костер года в четыре. значит Я взял эту бумажку, все сложил по науке, все, значит, чинно, аккуратно. <свят> Сделал норку такую большую в стоге вложил <свят> <свят> туда Итилляр, снизу, да, там, да все, все, все. Надо Снизу надо поджег, да. мгновенно все забылало, <свят> вылетели воспитатели, вызвали маму. И было решено, что на следующий год я не, за... не остаюсь независимо от того, берут ли меня в школу в 6 лет. ]angu -angu -angu -angu. Вот так да, так да. я попал в твой класс, потому что я же на год. есть предполагалось, что я еще один год, возможно, буду в детском саду. И сказать, что из детского сада меня выгоняет... Категорически. Ну я помню, как ты накакал там за верандой. А! иванов говлов! Кидается! Помнишь эту историю? Ой, бы опять на эту тему. Идет воспитательство такая на выселтой руке лопатка, на лопатке детской несёт, значит, идет, а за ней дети все в полном восторге идут. С ладони помню на эту тему. Всех все, стоп. Стоп, эта тема больше не будет. Обещаем. Все. Школа, да? Ну, в школе все было как в обычной дворовой школе. Я помню про тебя, отлично да, стенд. Давай, может, не буду. Значит, не, нет, она совершенно, совершенно приличная. Да, да, Значит, э, был стенд. Ближайшие задачи пионерской комсомольской организации школы номер 835. Угу, вот, так, так как был полный развал этого всего совка, гниющего, да, то там уже никаких задач не было написано, была полная пустота. Это был где-то вот 84 85 1965 там... Ну, уже было так, знаешь, уже было это, ясно, что вот, какое-то поколение уже было такое Ну, в общем, ты взял мел и написал Эх, лапти, бода, мои, так И восклицательный знак. Да да, да, да. Да, да, да, И это висело полтора месяца, потому что никто просто к нему не, читал, не приходил, да. А потом потом кто-то подошел, вдруг, да, и, и кто-то стал: взрыв. Кто это сделал? Ладно, пионерской организации, да, в Комсомол меня так и нельзя. Ну, точнее, особо и не стремился. Меня приняли в пятую очередь. Нет, пионеры в Москве. Я не про комсомольце тоже не был, да. Там первым сначала там девочек отлично где-то там у Глубовзолея на Красной площади. Потом еще где-то еще. Еще, потому что таких середнячков, потом все. Пятая была меня с Евдокимовым. Да, да, да, да, Евдокимов? А остался в конце только я, но у меня был личный конфликт с Антониной с нашим классом. Я-то. Всем давал списать, и, и потом, значит, не успел сам записать. Или короче записывал, он уже собирает, а говорит: так давай. Да, блин, ну. да, я она, же не сам... обидно, я же всем, по это подсказывал. Да. Я, значит, эту тетрадку, короче, разозлился, швырнула вот так ей в лицо. Ну, нельзя, конечно, учить не делать. Ну, в общем, она, а она на да, это обиделась, что это постоянные мои. То, что, что я всем все все математику, четыре варианта математики давал всем списывать, она не очень обижалась. Но она, она не видела. Она не видела, наверное. Да. А это да. Но ну, меня тоже, меня в пятую очередь. И она вот этим Илюхиным, такой был. Ну, О, я помню, вот, да. голова у него все сопляка из носа висела, он совсем вот маргинал. И она такая, вот у нас осталось два, пороховника и Илюхин, не пионеры. Вот, вот кого мы приняты? Вот такая же манипуляция, да, у сообщества. Просим прощения, и, у Илюхина, да. наверное, он сейчас нормальный, обычный мужик, да? Ладно, если ты наш смотришь, ты прости. Привет! На самом деле, фамилия не редкая, так что можно сделать еще другое. Да, наверное, да. Надо было изменить фамилию, а то под закон персональный. Под закон, да, ну ладно, будем считать, что это условность. Да, но на самом деле он был другой. Мы его знали, подкуда. Да, слушай, милихин. я это помню, да, я помню. Да, я надеюсь, так и собрал. Да. Вот он такой, значит, начало ну, детьми же легко манипулировать. Вот пораковник, он хорошо учится, но он такой хулиган. А вот Илюхин, он тоже хулиган, но он такой вот-вот-вот-вот свой, он... свой хулиган. Ну, и он подтянется. За кого мы голосуем? Ну, конечно, ремякси дети за Илюхина. Кто за пороховника? Одна рука Да-да-да-да, Я всегда был вольнодумцем, я должен сказать. Я никогда не, не да, уважал э, систему, была. что нужно голосовать как все. Я никогда так не делал. То есть, если вдруг оказывалось, что я за Путина голосовал, потому что я это делал по своей воле, а не потому что... А если против Путина, тоже по своей воле. То есть, я ни, никогда не, не иду, я не люблю это. Собственной головой надо думать всегда. Конечно. Ну, то время -то да, а, пионеры. А в комсомочнике я тоже не был. Отец мне сказал тогда, Шейн вышел и говорит, ну, говорит, кто хочет, кто хочет э, с детства лизать задницу коммунистической партии, те вступают в комсомол, это все уже. А кто хочет начать жизнь с трудного поступка, который ему испортит всю жизнь, тот не вступает, сказал Шейн. Я пришел к папе и говорю, пап, что лучше делать, лизать задницу или начинать жизнь с трудного поступка? Папа сказал, ты я комсомоле. Я говорю, да, я о Говорит, не вступай. Это будет неактуально через год. Ну, к счастью, мы от этого Да, он говорит, не надо это делать. Ничего не надо. Потом будут на тебя показывать, что ты вступил в комсомол исключительно ради карьерных соображений. Зачем тебе это нужно? я тоже не был комсомольцем. Ну и да, и как-то да, я не знаю, в общем, я думаю, что у тебя примерно такое же отношение. У верующих людей отношение к СССР, в общем, несмотря на уважение достижений отдельных людей, да, ну, как к идеологической системе, ну, трудно ее как-то да, положительно оценивать. Это было Египет, фараонов <как> Египет такой. Египет. Да, но ну да. вот времена сменились. Я пошел в математику, а Лева пошел. Я все время путаю, я постоянно называю молекулярную биологию, но я теперь уже понял. Генетику. Совершенно разное. Вот. И это, вот, на самом деле, я хочу, э, эти детские воспоминания, это весело, но вот, э, глав, мне кажется, главный интерес для тех, кто нас не знает, это молекулярная генетика, да? Или, или просто генетика называется? Генетика человека. Генетика человека. Да, да. Слушай, как Медицинской генетики, но без клинического, так сказать. Давай громче, громче, потому что у меня голос громкий. Сейчас mm -hmm. будет очень важно, поэтому постарайся быть громким. Давай я сейчас буду молчать некоторое время. Попробуй рассказать прямо вот на пальцах вот человеку, который не вообще, типа я. Вот я действительно ничего не понимаю в генетике. Ну, что такое генетика? да, Это И... наука о том, как передаются наследственные признаки, скажем так. То есть, если биологи на разных уровнях, там, на анатомическом, на молекулярном, уже, да просто разбирают некую машину уже существующую, как вот она работает, да, вот, то генетики э, ее разбирают процесс, как она воспроизводит сама себя, как вот это, это вот работающее устройство еще и копируется, да, как вот этот чертеж, так сказать, да, по которому он построен, он передается в череде поколений. Да, то есть, генетики. как реализуется бесконечное повторение? Ну, да, да, да, да, да, бесконечное. Да, да, да, неограниченное, скажем так. Так, да, вот. ага, давай, давай, я слушаю дальше, я пока... Ну, а соответственно, по, по объектам генетика делится, там, генетика там, микроорганизмов, я не знаю, там, растений, животных, но генетика человека ⁇ это совершенно отдельная область. Она близка к медицинской генетике, но медицинской генетикой занимаются врачи, и это в основном пор все-таки ⁇ это медицина, это отрасль медицины, это как, как лечить как вести больного, да, вот этого с наследственным заболеванием, да, вот, ну или как выявить там на ранней стадии. А наследственное да. заболевание, значит, что… А вот генетика как... человека, это просто как, в, скорее даже в норме, ну и в патологии тоже и в норме, и в патологии просто вот, как просто человек как биологический объект выступает, да, кто-то на дрозофиле, кто-то на человеке. Но... Она, конечно, неудобна, потому что нельзя поставить эксперимент, а если бы можно было поставить, то его результатов пришлось бы ждать всю жизнь. Вот, нельзя то количество повторений. Ну, к счастью, у нас дрозофилы, в общем-то, 60-70% генов общих, так что... Ну, не только дрозофилы. Не, не а что это такое? Вот генов очень Что такое ген это Что вообще это такой ген? Сколько их в человеке? Там, сколько, ну, это что это, это за конструкция? И передачи информации которая, в общем-то, достаточно виртуально, потому что... Это меньше молекул? Это меньше, да, молекул? Ну, если вот всю цепочку ДНК, которую в хромосоме считать молекулой, то, конечно, меньше. Еще два слова, они ДНК и хромосома. Ну, Алексей, ну, в биологическом не проходил. Ну, я, например, знаю теорему и аксиома, да? И синус косинусом я даже знаю. Я должен признаться, что синус альфа умноженный плюс-минус-синус бета, это синус альфа косинус бета плюс косинус альфа-синус бета. Это я только что вот там прочитал. Спорят. Плюс минус по этому пополам там, надо, там нечего. Ну там вот правда. Ладно. Слушай, ну подожди. Нет, ну все. Пока Да, ты знаешь, я вот. Я помню, я слушал, что гены, когда слушали песню Новикова, во мне гудят твои дурные гены, я с тоской зерна на чердак. Помнишь? Я вырос родом из еврейского квартала, я был за час за три рубля чердаке. Ты говорил, гены этой, ты тебе папа рассказал и ты по этому мне еще. Да, я думал какой-то дядя гена, я думал дядя гена. Я не понял, да, я. Забыл уже это. Но что же что это не, как тот -то да, мутацию мыть надо, да. У тебя не ротился. Сейчас вот вот ДНК, ДНК вообще это ДНК. ДНК это что-то очень длинное. длинное, да? Это дизоксия нуклеиновая кислота. Вот, а ну, больше, что а это что-то длинное. Это молекула, да, потому что она состоит из этих оснований <coughs> нуклеотидов, в которых четыре вида, и вот это АТГ С, да. А, это, это вот, моя, ли, вот когда где-то написано 20, вот АТГЦ да. в разной последовательности, это и есть ген. Нет, не ген, это ДНК. А ген что такое? Это какие-то отрезки, этой последовательности. А, ah вот так, да, давай как математику, uh с которой считывается белок или РНК, а РНК, мессенджер РНК, с которой потом считывается белок, я уже так не буду совсем уже прощать, да, или другая РНК, функциональная рибосомальная РНК, рибосомная. Очень много, я честно говоря, объект моего моего научного интереса. Наши слушатели не знают так же, как и я. Ну так я подозреваю, что многие. Ну нас с математиком слушаете, да? Ну да. Рибосомыш такой не знаю, да. Я вот не знаю вообще. Ну, смотри, ты можешь рассказать на любой степени. Вот, то есть что-то ты можешь упрятать проговор пока, да? Слушай, что-то рассказать. Я не умел популяризовать науку и просто рассказывать, но. А что что-то кодирует, да? То есть он кодирует какую-то информацию, что. Вся информация, так сказать, о нас, о будущем о строении, так сказать, будущего там, человека или мухи и так далее, да, она закодирована вот в этих цепочках ДНК, которые содержит не так уж и много там, мегабайт гигабайт информации. Это структура всех белков. Дело в том, что клетка, она это динамичная структура, которая, в которой протекают миллионы химических реакций. У свой Клетка гораздо больше, катализации, чем нет клетка это клетка Еще не знаю, что такое клетка ну клетка, клетка я просто не знаю какого размера она больше или меньше она чем ну этот, если вот. хромосомы в ней ядро в ядрах хромосомы а она просто, гораздо больше ну, да сказать, то есть понял понял понял и да и значит хромосома угу. делится на эти ну функционально делится на эти гены причем они границы, Дорогие, не строго, громче, не строго определены, они там перекрываются mm -hmm. могут, и так далее, то, там вырезаются куски, там есть интронные зоны, кодируешь, не кодируешь, куски это не важно. Mm -hmm. вот, да, это какие-то отрезки ДНК то есть, какой-то порция информации, да, какая-то порция генетического кода, скажем так. Вообще генетика это самая формализованная, самая, скажем так, математизированная отрасль вообще, естественно, ну, биологии, естественно, нет, с физикой не сравнивай, с биологией, биологией, и медицина. Особенно популяционная mm -hmm. генетика, то есть которая изучает, как признаки накапливаются в разных э, популяциях, да, то есть э, виды, как вот видообразование происходит. Да, вот, вот, вот там вообще чисто модели, вот там вот чисто модели, как там один вариант гена вытесняет другой и так далее, они же все в разных вариантах. Вот. у нас фермосоми в, в такой-то позиции должен находиться такой-то ген, который кодирует такой-то фермент. Да, вот, э, но есть разные варианты. Вот, не говоря уж про спонтанные мутации, есть еще и закрепившиеся варианты, аллельные называются вот, а, а же вот же цвет глаз имеет разные, к этому отношение или нет? любой признак имеет признак, да? да, да то, то есть да. <свят> <свят> Как цвет глаз ну, наследственный признак есть приобретенный. Цвет глаз, да? вот, я знаю, что цвет глаз детей ну, как-то зависит от цвета глаза родителей, но не напрямую, конечно, конечно. Потому что все мои ну, дети голубоглазые. Полигенное наследство. Ну, во-первых, он еще меняется в течение жизни. А ну, цвет глаз может поменяться, ну, конечно, да? Что, конечно. У меня, например, до 4 лет тоже был голубоглазым, а сейчас видишь. Вижу... Mm -hmm. вот, то есть он еще с, с возрастом меняется. У mm -hmm. вот. стариков наоборот, светлее. Но это как бы это уже возрастные изменения. Mm -hmm. Ну там да, там я не знаю, что конкретно наследуется. Свет глаз конкретно, там два, три или четыре гена, то есть их не очень много, вот, и они как-то там вот, взаимодействуют, то есть они кодируют этот, этот пигмент какой-то там и так далее, там... вот. есть белки структурные, то есть гены они стру... кодируют структуру белков, вот. белки структурные, из которых состоит наш организм, и есть ферменты, которые направляют реакции, которые то есть, перес... то есть процессы, Перестройки этих белков, да. Очень интересно, да, вот как математика математике бывает на такими ограниченными. Я вообще не знаю. Я даже как бы для меня есть набор каких-то очень большого количества терминов. Но я даже интеграл помню, там без какой Понятная вещь, что Что идет последовательность букв? Это я вот, ну вот да, это я где слышал. Но это единственное, что я это легко запомнить. Три буквы кодируют один нуклеотип. А три нуклеотида кодирует один аминокислотный остаток, что-то не проснулся еще. Три Ты нуклеотида, не... это слово незнакомое, кодирует один... Ну, три буквы, короче. А, ну, а, трибу... а буква Они три нуклеотида. Они триплетами считываются, по три, по три буквы. Ну, смотри. Бел, белки слова. состоят примерно из 20 аминокислотных остатков, все белки. Знаешь, да? Я не знаю ничего. Я, а если вот честно белок знаю. от фермента я даже не, не О, знаешь же высшую мудрость. Да. Давай. Что? Что? Белок. Вот белок и фермент это разные, да вещи. Белок более общее понятие. А фермент это, а, это одно это что это тоже белок. Да. Так. Да. так. Вот а на такой, на как бы на таком уровне. Все языке, построены я, я из понимаю, аминокислот. Ты на слышал в школе? Слышал слово они... аминокислота. Я тебе объясню что дело. Проблема в том, что я в новой школе. сейчас и Я прогулял все уроки биологии на футбольном поле, как и уроки истории. В этом есть проблема, но в случае с историей это была как бы она, эта проблема отдельно решалась, отдельно довольно сложно решалась. А в случае с биологией она решалась очень просто, потому что по химии я был круче всех, поэтому мне поставили по биологии просто так четверку за то, что я был круче всех по химии. И как бы вел-то один и тот же, понятно, химия биология обычно идет один человек. Ну, по крайней мере, у нас это вел директор Сергей Львович Менделеевич и он как бы простил меня. Полное он же перестал быть директором, Да, вот после скандалов. А, этого, после он этого переделся. всего, да. Это же не надо было в кластер загнать эту школу, да. Ну, там все сложнее. Значит, в 2005 году скандал готов был вспыхнуть. Если уж, если уж выращить это грязное белье, да, то в 2005 году скандал готов был вспыхнуть ровно так, как он вспыхнул вот два года назад. Но все замели под ковер. Ну, то есть, безусловно, случаев этих было много. Это была практика. Это была практика там в интернете очень много про это написано. но просто дело в том, что, практика, но мало ли там во всех нормальных таких как бы школах, где есть молодые преподаватели и маленькие девочки, всегда естественно происходит. Изменение, ну нормально. Влюбленность, да, это как бы ясно, что это человеческое, да. А, ну, действительно, вопрос, ну, почему вы... Нужно... Извиняюсь, это одно. Ну ладно, не будем сейчас копать это... Нет, я к тому, что это было совершенно естественно. Это, приходили там студентики и вели у, де... у мальчиков и у девочек значит, уроки матона. Понятно, понятно, понятно. Вот. Ну и понятно, что в этих условиях это возникает, естественно. Гормоны играют, да, понятно. Вот, но да, я не знаю, насколько вот многие говорят, типа, что ее именно разорили. Ну, единственным выгодополучателем... Этой история стала школа номер 179, которая стала лучше в Москве после этого, но очевидно, что никто, ну, ну, эта комбинация ну, 100% гарантирует, что ни один из 179 да, понятно, школы не имел никакого нет, отношения понятно, понятно, понятно. к этому ясно, ясно, Да, поэтому, так сказать, так, ладно, вернемся к белкам, да. И я, это, мне, да, тоже, из, вот. это тоже полимерные молекулы, которые состоят из блоков. Мы все состоим из кирпичиков довольно похожих. Да? Вот. Ну, и из атомов, да? Нет, атомы, это понятно. атомы, уровень. Атомы, да. Но, ну, но, вот, но и на уровнях более высоких вот для, это повторяется. Для понимания, да. вот берем атом. Очень Его размер что, что мы во мы сколько можем? раз меньше, чем размер вот этой буковки одной атом? Или Слушай, мы мы хотим, сколько, ну, сколько в нем? Ну, в 100. Ну, два порядка, наверное. А, то есть совсем мало. Ну, два порядка. То есть, на самом деле, да. Это, да. это очень маленький. Одна буковка очень маленькая. Очень да, маленькая. Да да, да, да, да, да. Совершенно верно. Mm -hmm. То есть там доля ангстремов каких-то там не знаю. Понял, понял, понял. Всего, это малюсенькие и, и их, соответственно, просто ну, просто дофигища. Да. И они, значит, передаются вот четыре вот вот при... буковки комбинации, да, то есть это сколько два бита информации, как я понимаю, да? Вот они передают да. последовательности аминокислот в белках, а каким образом, если аминокислот 20 да? а этих 3, значит, да, то... Нет, э, а этих 4 вариантов, да, значит, они должны по три щеплос. Потому что, Нет, 4 буквы — это 16 вариантов, вариант, да? Да, да. Э, но... И подожди, нет, еще будет 4 в 4. 4 в 4, 4, в том-то и дело, Зафигище, совсем. Нет, 4 в 4 — это совсем много это... 3 в 3... А! 4 в 3! 4, а, 3 буквы, в 3. 3 буквы, да, 64. Три буквы, да, 64. да. Но букв 4 варианта. 4 в 3 — 64. То есть там да, избыточность, да. поэтому нежные… Да, трех буквенных слова, и, да, самое интересное, что если, если, бы, если бы по две буквы, было бы всего вариантов… 16, да. да меньше, чуть-чуть не хватает а -а -а, на природе. а Поэтому их по три… Вот теперь математическая природа объясняется. Но есть это называется, да. То есть две буквы, допустим, ну то есть несколько… Одну, один тоже аминокислотный, аминокислотный остаток могут кодировать либо один, либо несколько триплетов. А-а-а, вот так, а -а -а. Вот, чтобы так как, как бывает 20 да. видов там этих да, аминокислот, Каждый из них поставлен, так сказать, с в, в соответствии э, один или несколько из шести, из и это думает. передается по наследству, да? Э -э вот какие-то вот эти вот. Паследность передается только она родительские две, вот сочетаются. Ага. Как интересно. Слушай, а вот, ну, ты, ты, специалист по э -э -э вот, ген генетике человека, да? Но ты, наверное, знаешь, что ты такое ГМО. Я думаю, что мои слушатели с удовольствием это узнают из беспристрастных рук. Потому что очень много, это же холивар, и одни там, ну, понятно, орут, что не дай бог караул ГМО, а другие говорят, ГМО это нормальная там практика изменения еды или что-то такое. Вот. И вот я, так как я не, не участник холивара, то я с удовольствием выслушаю беспристрастное непредвзятое мнение. Про это. Ты же, наверное, знаешь да, что-нибудь про ГМО. И слушательная с удовольствием выслушала. Генетически модифицированные организмы, но... Ну, То есть насколько это опасно, не опасно никакой. Почему? Потому что, собственно говоря, все культурные растения и животные это, это тоже очень сильно измененные, дикие. Да, там дикая яблочко такое и культурное такое да и Мичуринская яблочка да но а, и умер Мичурина там или, или он с него упал, уж не знаю или а второй сверху там уже <соценно> вот, типа того. вот и так то есть то что делал Мичурин это уже да, генная модификация по сути или нет только другими методами но селекция медленная что то -то скорее <соценно> еще нет то есть это как бы методы естественные ну, то есть получается потомство, из него отбираются там какие-то наиболее -а -а. приспособленные, скрещут каким-то образом, там и так далее, по какой-то схеме идет направленный искусственный отбор на какой-то признак, да. А, а, -а, а генетическая инженерия это что, это, это, это, этот признак э -э, точно так же, но. Уже примерно понятно, как ген. Скорости, он да? может, да, да, да, можно подсадить от другого организма этот ген, то есть как, то, что в природе не бывает, и быть не может. И, и скрещенным, ну, вплоть до того, что там помидоры добавляют, вот, этот известный пример, да, от э, ген холодостойчивости, который у рыб там найден. Этот белок, который защищает. Так. Антифриз, некий такой клеточный антифриз, да, антизамерзающая так. жидкость, да. Вот этот белок, он, он как бы меняет точку замерзания и становится там помидор более там. Засухоустойчиво, ну не помидор, там больше зерновые, но помидор а, тоже и то так <св> далее. То, <св> есть, то, есть. То, <св> то, есть. то есть добавляются некие признаки, да, это то есть этот процесс дает больше возможностей. Это, конечно, как сказать, грубо говоря, в пробирке происходит неприродным путем, но результат какой? Все равно получается помидор, то тут так или иначе. И ты ешь, ты же не его гены получаешь, ты как бы ешь его. то есть ДНК его тоже попадает в тебя, но она же не втравится в твою. Потому что иначе что, ты съел креветку и стал креветкой, что ли, да, там уже mm -hmm. нет, правильно. То вот, есть то ты же. как бы все высираешь, что не, не нужно, да? Мы обещали на эту тему. <свист> Перевариваешь. <да>, Переваривай. Да, <свист> и все гены выходят мимо. То есть гены <свист> того, что ты ешь, они не проходят. <свист> ну, конечно, это большие мыками. Не это невозможно, да, просто. То есть, ты, как бы, смотри, вот сейчас я хочу сфиксировать одну вещь а важную, да? Ты, как и я, Может быть, как ты, ты, ты как, как и я, рели микрофон религиозный, микрофон. православный человек, микрофон. и ну, ты ну, при этом совершенно не видишь ничего... Вольнодумный да, достаточно. Да, но ну, тем не менее. И ты не видишь никакой опасности в вот этих генных экспериментах, не видишь и не видишь, как сказать, совершенно не считаешь, что они не богоугодны. То есть это нормальные человеческие как, опыты. Правильно я понимаю? Ну, там, человек может иметь право экспериментировать ну в там нашем мире. Человека с человеком с обезьяной не я говорю, это ну, ну не да понятно. я понял да то есть если ну, нет ну, ничего ну, скажем так ну, они, ну, да. они не, не менее богу гоны чем селекция потому что бывало что клерикалы выступали против селекции, селекции да, да что зачем вот это скрещивать это ускорять, портить да? так сказать более замысел, который отращался ну, ну тогда можно выступить и против вырезания аппендицита да то есть как бы тут можно дойти понятно до чего можно ну, да? вообще да. отрицать и медицину да. Не селекцию, ну тогда, извините, вот тогда зачем мы домашнюю собаку, есть же волк, да Ну да, бери волка и живи с ним. Да, я понял, позиция ясна, и я вполне как бы ну, готов с ней солидаризоваться. Ну то есть, а скажем так, да, я, я не я не имею мнения на этот счет, но я вполне принимаю такое, да, как возможно. Хотя насчет собаки тоже непонятно, почему тебе собаку усваивают крахмала, волк нет, кем не, не появилась, да, Присушать, Слушай, прожить, а, на... На двух, или... а на эволюцию у тебя же. Смотри, у нас есть шикарный шанс допросить человека, имеющего отношение к биологии, но при этом православного. Это на самом деле, Лева, ты знаешь, это большая редкость. Это не обучить большая обучить, ре редкость. С вами, с вами, не, да. Нет, а это линейство. действительно народ это, ну, как вот, например, вот как ты относишься к теории Дарвина, какое у тебя ее мнение? Вот это, я думаю, что слушателям будет очень но интересно. Я что-то как-то не особо верю. Макроэволюцию, скажем так, есть микроэволюция, да, это на уровне, как там белокрылая форма бабочки вытесняет чернокрыло, это еще понятно, да. То есть Но на локально, да? как там от присмыкающихся происходит птица, я не знаю, там за миллионы лет. Вот это, это сложно, это, да, себе как-то я... Ну, Но ну, вот, смотри, мой, мой взгляд абсолютно профанский, состоит в следующем. Но, но ты меня можешь маловероятно. Чем больше… Давай же то с самозарождения жизни, да, раз уж начнем так сказать, начала, да, да. Мои, брать, мои а вот коллеги, которые атеисты, они говорят, ну что, зародился зародилось, ничего. Это антинаучно. Вот тут как раз, извини, вот тут антинаучная, это антинаучная, нынья, антинаучная, антинаучная противоречит да? всему на втором начал термодинамики. Ну как, вот была куча деталей, у него сам собрался велосипед, допустим, да, ну и там трясли долго, ну… Ну и сколько очень для времени. Нет, этого... это просто нет ответа в данный момент, даже с точки зрения... А, просто И нет, они, знаю, они просто, вопрос. ну, как бы, они говорят, вы мы это обсуждать не будем. Она как-то заранилась, вот была, а, Бога, не... а Бога все равно нет, говорят, Да-да-да, нас учили еще теория парина. Тогда еще не было известно, что носителем наследственности, материальным носителем, являются нуклеиновые кислоты, сложные длинные молекулы, которые требуют обслуживающего большого белкового аппарата, вот этих ферментов, да. Думали, что белки, и белки сами себя воспроизводят. Была такая примитивная, как бы, ну, тогда наука была не развита. И вот он там помнишь, если ты помнишь биологию, ты, конечно, не помнишь, что он пропускал, вот был такой товарищ, да, советский, еще довоенные, по-моему, годы или послевоенные, вот, и, значит, пропускал какой-то ток и там саму произвольно самосинтезировались аминокислоты, значит, вот могли такие молекулы, потом из них самопроизвольно собрались более сложные, хотя я не понимаю, как процесс могли идти самопроизвольно к усложнению. Вот. Самопроизвольно обычно только распад идет, да, но те... Вот у меня но, тоже, у меня такое ощущение, что самопроизвольно идет только деградация. Да, но, допустим, вот белок еще мог бы так как-то расчеты какие провели, что вот там за несколько миллионов лет, пока, миллиардов, извиняюсь, лет, там до 3-5 миллионов, тоже с этими оценками можно спорить, вот, но как-то белки еще могли собраться. Но когда поняли потом уже, что вот нуклеиновые кислоты должны были собраться, которые там на, ну, на 5-6 порядков 7, не знаю, боюсь ошибиться сейчас, длиннее, сложнее молекулы и так далее. Да? И центральная догма молекулярной биологии о чем гласит, что передача наследственной информации идет только от нуклеиновых кислот к белкам, но не наоборот. Вот. И тогда как должна бы сначала появиться нуклеиновая кислота, да? но ее обслуживает белковый аппарат, который тоже должен был сам появиться одновременно с ней. <laughs> в общем, это совершенно полностью. Да? Ну, в принципе, РНК тоже имеет ферментативные функции, то есть в примитивной клетке РНК была только, которая обслуживала сама себя, потом... но каким-то образом из нее появился белоксинтезирующий аппарат. Ну, как может Само это, это не то, что велосипед сам собрался, это сам собрался... Ну, ракета не в знаю, космос, да, типа? Да-да, что-то по сложности, какой-то суперкомпьютер, может быть, вот что-то такое, по, по количеству элементов сложности работы. Вот, это сопоставимо с каким-то там, не знаю, да, ну, может быть, да, космическая ракета со всеми блоками управления, навигации, там, и электроникой со всей стороны. Да, это похоже на обезьяну, которая напечатает Война мир. Ну, да-да-да, вот, типа того. Типа того, да, вероятность? Да, допустим, обезьяна равновероятно все печатает, и где-то в одном из этих вариантов заложена Война мир, вот. но Тогда можно, допустить, что когда-то, она напечатает, Вопрос только как с этой кучей вариантов не затеряется, не возникает, уже распадаются эти варианты. Как будет сохранена и размножится именно война и мир, непонятно. Но, допустим, она возникнет. Тут еще вопрос. На печать одного варианта обезьяне нужно, допустим, там одна фемтосекунда, допустим. да? отведено, допустим, там час, ну, я условно говорю. 10 сот и все равно сильно Получается, что там просто на десятки порядков не попадает. То есть, самозаражение. Принципе, да, не, не только невозможно оно не научно Оно не научно оно противоречит всему что так сказать мы знаем да то есть рождение жизни просто быть не могло именно поэтому Кри, которые открыли структуру вот, вот, спирали днк да вот которые все это прекрасно понимали они были сторонниками другой теории которая называется теория панспермии охсермия не знаю расскажи нам. это теория того что жизнь прилетела откуда-то там из глубин вселенной значит и что то есть извне да что это все общее, да, то есть все общее, за Она постоянно перелетает вот так, перелетает, то есть где-то какие-то спектр, каких то галактик очень похожи на спектр там ДНК или что-то такое, какие-то в общем там Ух и, ты. И, и, и наш состав атомарный, кстати, вообще любой живот клетки, живот клетки, да там преобладают же четыре элемента – углерод, азот, кислород и водород. Да? Uh -huh. А во Вселенной преобладают совсем другие элементы, в другом. Там они преобладают водород, гелий и так далее, там другие совсем элементы. Да? Вот, то есть, но где-то в каких-то туманностях там найдено это тоже именно вот такое количество соотношений элементов, но там еще какие-то косвенные ну, типа доказательства, не знаю. Вот. Сначала мне это казалось идиотским, потому что, ну и как бы все, все советское общество тоже отвергало, значит, что как они просто переносят проблему зарождения жизни в другое место. Ну да да. Они не переносили, они считают, что и существует вечно и переносится вечно. С одной стороны это какая-то ну абсурд, с другой стороны чем это отличается от той же советской... ...парадигмы, что вселенная существует вечно, значит и жизнь там вечно существует. Если вы готовы принять, что мир существует вечно, значит и вы должны принять, что и жизнь в всех этих формах тоже существует вечно. Но, по идее, это, по крайней мере, одно с другим стыкуется, хотя и то, и другое – полная дикость. поэтому и так не любили теорию большого взрыва. Да, а в советским семьи очень любили. Это лицо, это не накарда, это какой там шум, это это горст. Правда, были уже не те времена, чтобы гнобить, так же, как гнобили генетиков при Прилысенкощине, да, уже были не те времена, но все равно, вот эти вот старые партийные школы, вот эта вот она до последнего отвергал. Я читал старые вот их методички философские, вот эти вот мне попадались какие-то там. Вот и там. от Большого взрыва да, Да-да-да, от Большого взрыва именно. не Творение. не, а? не, творение не, не, очевидно, не нравилось, да-да-да. Но, от, нет, но вот. Большого взрыва есть подтверждение, там, реликтовое излучение. Ну, да-да-да, да, да, да, ну, не тут, Опять вот мы подходим к доказательности в науке, да. Что может все Саша, присоединяйся, как рядом. на всякий случай, мы снова в студии Александра Золотухина. Спасибо а ему то, что... огромное. Вот Саша с нами и участвует Очень тоже в дискуссии. Да, мне да. ужасно интересно, потому что я вот, так сказать, я не биолог, и мне биологи вот такие, биологи атеистические, постоянно вешают лапшу на уши, а я снять его не могу, потому что я же не биолог. Вот. и вот хорошо, что Лева немножко. Не знаю, я будет снять. у меня были большие трения с кафедры эволюции, когда я учился. А вы знаете, я говорю, откуда вы все вы берете остатки, окаменевшие, это же вы там домысливаете, это же не научно. А вы знаете, что неосторожно сказал, конечно, что в янтаре сохранились насекомые, совершенно не которые там пробежали сотни миллионов лет. Ну, конечно, там не изменившись, такие же, как сейчас легко. А действительно так. никакой эволюции. Насекомые, ну, это не опровержение. но насекомые, действительно, это просто, скажем так, древний таксон считается, он возник давно, рано давно, в древних то отложениях есть... он такой же. Mm -hmm. Нет, ну uh -huh. ты же понимаешь, что эволюция, она сама не бывает, это процесс, который поставил То есть творение же нельзя представлять так, что вот такой вот дед Новый да. сидит с бородой, и тут же оп, из ничего всех. возник динозавр там, ну, просто... или из воздуха вот так Это сложно. Это же есть процесс вот такой, конечно. вот есть направленная эволюция. То есть она была, просто ее что-то направляло. И не факт, что это происходило за миллионы, это могло произойти за один день просто убыстроенно. Ты же понимаешь, что в течение времени оно условно, да, вот, то есть тут нам, нам надо просто признать смелость, взять на себя, что мы не знаем. Научно мы это просто. понять пока не можем. Да, пока не пока, короче, не можем. Вот. И что вообще науке не стоит в это ссылаться, потому что как бы наука она смотрит законы нынешнего мира, да, а то, что там было в начале, да, вот то, что астрофизики там лезут в теории струн, а вот если взять 64 измерения, или сколько они там берут, то, в общем-то, так хорошо все получается. 26. Там. Ну, неважно, да-да-да-да, 64 это количество вариантов, ну, неважно. Там 10-мерная модель, я не знаю, больше ничего не знаю. То конечно, науки даже воспроизводимость, предсказуемость, а как ты можешь воспроизвести вот эти там измерения, большой взрыв, это невозможно, да? Но в точных науках, да. Ты предсказать, да, вот есть некие последствия, которые ты можешь себе предсказать, потом найти, это да, это сильно, это уже доказательство. То есть они это уже выступают на самом деле как представители наук, вот тех, где нет воспроизводимости, история, нет, история да, да. экономика, да, теология. Но есть в экономике, наверное, есть воспроизводимость, нет. нет, ты же можешь построить искусство, нет, тоже нет. Да? Ну, нет. То... Там э, меня, всегда меняются условия очень сильно и неконтролируемо. Uh -huh. про экономику я умею ну, рассказывать. Там да, нет, ну, реально вот, там нет воспроизводимости. Когда я читаю претензии, что там 20 студентов посадили, сказали, вот у вас 2 доллара, ты можешь один ну, да. сразу и... получить или ну, два да, позже, и том, что, что... выберете, это вот вот экспериментальная экономика воспроизводима. Проблема в том, что никто не верит, что это в жизни реально так они себя ведут, как в этих экспериментах. То есть они как бы, Я точно да, думал, что это, знаешь, какой-то детский сад. Детский... Да. О, то, что так такое слово. Я, и и это снова, снова вернулись в детский сад. Да, на саду. самом деле, да, это, это детский сад, но, но действительно, правда, что и этот детский сад воспроизводим. То есть, как-то как парадоксально выглядит, что в экономике воспроизводимая часть, это та, которая вот в этих экспериментах ставится, но она к жизни некоторое непонятное отношение имеет, неочевидное. То есть экономика, которая пытается объяснять реальную экономику, она сразу же лишается всех черт науки, как это считает а, Поппер. Сразу, мгновенно. И в, ну и история, естественно, вообще не имеет их, никогда не имела. И удивительно, что, ну, я, я бы как бы стоял за широкую позицию, что есть науки, точные, воспроизводимые по Попперу, а есть науки, в которых накапливается знание по-другому, я бы вот расширил это. Ну уж если ты астрофизик, ты уж изволь по -по -по пожить по законам этих наук. Я, ну, понимаю, что история, да. она как бы... Ну, Наверное, допустим, мне есть Такой, такой документ, наезд небольшой на Есть такой документ, есть такой. И вот этот нашли, он подтверждает тот. Уже как кроссвордники складываются, то есть, как кросс-подтверждение. А значит, где да, да? был поход туда-то, и там можно копать, найти там какие-то монеты. Раз, начали копать, действительно нашли, вот хоть воспроизводить, ну как, но ты же предсказал, есть предска предсказание, и история это выявление фактов, да, выявление, да но да. ты можешь предсказать, где ты можешь их выявить выявив, и выявив их и именно там, где ты предсказал, да, какие-то элементы, так же как в да, что там по какому-то там процессам в европейском языке какое-то там редуцирование гласных или согласных, которые там взяли просто исторически реконструировав, ну примерно, знаю, как какие процессы сейчас в языках, взяв там какие-то как древнегреческие еще какой-то там узнали, что вот Должен быть какой-то хетский, и в нем такой-то процесс. Наверное, не должен быть, парни уже знали про на но письмен-то еще не было, и должен быть такой-то такой процесс произойти, а потом нашли хетскую клинопись, и там действительно… И было, там вот там и есть, это да. да. Это круто, Значит, да. вопрос, это вроде историческая лингвистика, но это же наука. Да, это Значит, условно. То есть, когда ты идея, видишь предсказания науки, да, нынешние да. где-то следы след прошлых да. процессов, да, и находишь их. Значит, значит, все-таки большой взрыв, это все-таки хоть и невоспроизводимо, но по крайней мере. Ну, это можно потому, сказать, что это наука. Да, да. значит, наверное, все-таки из рождения жизни тоже теоретически можно считать как бы наукой. если ты, если в пробирке это вот ты можешь воспроизвести, да, вот тебя что-то намешало, у тебя сама и появилась, жизнь, да, да. Почему-то вот Олег, когда он говорит, что запросто в любой пробирке можно завести жизнь, что он имеет в виду? Я не очень понимаю. Ну я его зря не запросил. Вирус можно, что... вирус можно. Вирус жизни или не жизнь это а, же на о, отлично, да, отлично, же вопрос? Это же агентография живого жизни. Он сам не воспроизводится. Да. Это же просто некий самовспрыскивающийся кусочек ДНК. То есть это как. Некий паразит клетки, который. Татуи, сказать, из которых да, мы болеем, которые, да, теперь, да, да, да, да, Да, да, да, Вот это же. На это грани жизни да. или не жизнь. Это жизнь, или это все-таки молекула такая сложная. А, а то есть он имеет в виду, что воспроизводится вирус. Вирус наверное. можно полностью воспроизвести, был там вирус табачной мозаики, по-моему, первый воспроизведения. или mm -hmm. какой-то там, или бактерий, mm -hmm. да не помню, какой-то вот из этих излюбленных старых объектов, уже давнишних там, х годов прошлого века, он полностью был синтезирован. Ну или, по крайней мере, может быть, ну там что там, у него там не такое количество там, оболочка и вот его там... Мне вспомнил за это Катя и Крокодил. Гражданка, в шкафу может завестись моль, а кролик там завестись не может. Берите ваше имущество за уши, передает я. Да-да-да. Понятно. И раз уж про вирусы заговорили, то вот сейчас это ну, тема типа актуальная. Вот, а, вообще, что такое коронавирус? Да, да я коронавирус. вчера услышал Вернувшись. про это. Нет, я про, про клетку договорил. Так вот, теоретически, конечно, может когда-нибудь техника так шагнет, что мы, например, мы клетку соберем сами в пробирке и так далее, и так далее, но это же не будет самозаружено. Мы построили. Мы построили, зная, да, Мы да, построили, зная, как разу это наш. делать. Это да. разу а а самой тогда совсем самой из грязи, никак. да. Так, что, что, ну, коронавирус, но это, извините меня, э, сколько таких я помню уже. Там лихорадка, вот это как она была? Эбола или Эбола, mm -hmm. или как-то. А, есть, это там, раз несколько лет в Китае, где очень плотно живут люди, Да, нет, что В Китае да? на Ближнем Востоке, вот как раз предыдущий, помню, тоже из семейства коронавирусов была какая. Ближневосточная типичная пневмония. А, это тоже Китай был? Нет, нет. Мне казалось, что Китай был. Птичий грипп, да. А была ближневосточная пневмония какая-то, от которой, кстати, больше погибло. Ну, бывают такие вспышки, но произошли, там человек 100, ну или 100 тысяч погибло, но это фигня. В России от гриппа каждый год умирает 20 тысяч человек. Но это, правда, пожилые люди, которые грипп скорее добивают. Нельзя доказать... до конца, да? Да, то есть пост... Постхок, но он из proctor да, то есть, после этого, не значит вследствие этого, то есть, то, что он переболел гриппом, потом умер, тут это причина, или, же как в той сказке «Три калача, одна баранка», да, съел мужик три калача, не наел, съел бараночку и наелся, да, и сказал, какой это был что я или как супер один очень классный домашний еврейский мальчик однажды попробовал водку, я не буду называть его имя, потому что его, на самом деле, в нашей тусовке как раз все знают, значит, водку он попробовал в избе сразу в очень большом количестве. Mm. Тут же, да. И закусывал обильно солеными огурцами. И в какой-то момент он сказал ключевую для себя фразу для этого вечера. Он сказал: от такого количества соленых огурцов может и сташнить. И как воду глядел! Да, огурцы были виноваты, точно. Это у нас притча в языце. В нашем кругу это все, ребята, как это начинается, от такого количества соленых огурцов может и да. Так вот, так что непонятно, на самом деле, сколько это именно реального смерти от гриппа да, Но при этом мы знаем про эпидемию испанки, так называемую, которая была по всему миру, пандемия, в 1918-1921 годах. В Америке там, вот, очень... в основном, в Америке, Нет. да. А сколько умерло народом? А, ну, трудно оценить, но оценка оценке колеблется от 50 до 100 миллионов. При том, что жертв Первой мировой войны 10 миллионов. Там 30% повысили. Второй <звучит> мировой войны. Я потом Второй не знал. мировой <звучит> войны. Вот я смотрю, какой то темный. <звучит> люди клетку не знает. Правда, слушай, правда <звучит> темная. Я не слышал про это. Второй мировой года. войны 70 миллионов. То есть суммарно две войны <звучит> это как одна испанка. Один грипп там, аж один на А потом также как неизвестно, откуда взялась, неизвестно, куда делалась. То, что слышишь, это Господи все человеческие себе. эти войны. Вот, когда да. потом говорят, что вот Афган, Афганистан, там, за 15 лет погибло 15 тысяч человек, 15 тысяч жизней, да, с под колесами. Под блок, колесами, я, кстати, всегда привожу пример, да. Да. Да. Да. Да. да, я, так, я всегда и так и говорю про, про, про теракт, что, ребят, теракт, ну, человек случайно умер, там, 20 человек случайно умер, да. Но, да. Вообще... но под колесами умирает гораздо да. больше да. каждый день. Давайте да. машину-то запретим. Да, то есть бессмысленно вот эта вот истерия вокруг терактов. А если у нас не будет истерии, то и терактов не будет, потому что они не будут добиваться своего, конечно, они, конечно, они не конечно. будут страх вот, вот, вот, вот. Uh -huh. поэтому uh -huh. я всегда, я, uh -huh. просто, я просто отмахиваюсь, был теракт и был Ну, ну потому что uh -huh. нужно так относиться, тогда они перестанут их устраивать uh -huh. Как тебе угрозы минирования в школах? О, oh, да, кстати, поэтому у меня у в да, учеников неделю каждый день отменяли занятия ну, У меня С, тоже понятно. дочка не ходила, да Ну я думаю, это приучали общество, чтобы, чтобы было плевать. Мне кажется, как раз было... А, может это, быть, это что было, наоборот, это было Я уверен, да. что это наши власти делали, скорее всего, да. Чтобы, чтобы да. просто привить иммунитет, каким весят, да? Украина, там, Бандерас, он сказал, что у них тоже минируют и сваливают на Россию. Вот, это он думал, что это как бы кто-то а противоабортов, кто во, да, во, во многом думаю, есть, во многом может быть, просто прививка, да. чтобы не боялись это прикольно минирований, что-то так далее. Чтобы с детства уже, или, боялись. Вот непонятно, кто-то будет я бояться, кто-то будет не бояться. У что уроки отменили. Ха-ха-ха! Пусть чаще минируют, да? Да-да-да! Ура! может можно не ходить! Сегодня как раз контрольная. Как удачно! Естественно, школьники сами этим пользуются. Звонят и говорят, я заменировал. Школьники звонят их отлавливают, Тут Как-то так якобы не могли-не могли, потом прошла новость, после которой я понял окончательно, что правду нам не говорят, что нашли после долгих там месяцев какой-то сайт, в Голландии, с которой все это шло, слушай, ну, это, ну, предсовременно, я, конечно, не специалист в этих но, мне кажется, это можно за день вычислить, там такие профессионалы сидят, откуда это все шло, не могли столько месяцев вы, вычислить, а сейчас вычислили, я так понял, что это сразу сигнал общественный, что больше не будут минировать, и действительно прекратилось, вот, вычислили, все, а с другого уже эти люди не могут, значит, помощники ну, Они Только да. у них был один вот сервис, с которого все эти имейлы шли. Да. Вот, и не, ну это дозируется. Дозирует, да, да. Информация, которая нам выдается, она дозируется в любом случае. Да. Она аккуратно добавляет. Ну, типа это было сигнал, что больше она не будет, это для понимающих. Да, потому, у нас еще не было такого, как говорится, не сглазить да. был. 444 й не. А мы, кстати, да, мы же с Лёвой выросли в метро городке, где по-прежнему мои родители живут, и. Потом, как-то вот получилось, ну, у меня были долгие перипетии жизни, я попал в Измайлово. А Лева гораздо раньше попал в Измайлово, только в Южное, Южное, да. да. Переместились южнее. Но вместе, где-то такой связки, в да, Местнический да, И вот сейчас мы снова в Измайлово, <laughs> да, вот. вот. где-то посередине. Да. А ты пешком пришел или нет? Или приехал? А, я долго шел пешком, потому что была вся улица забита из-за снегопада да, Челябинска. Да, да, поэтому да, да, вышел да, да. на купанский проезд, потом две остановки проехал. Бы. А, ну все, все понятно. А, я просто пешочком прошел все эти. Ну, я могу пешком 12 парковых между слякоть, нами, может, 11. Слякоть пошла, я достаточно поздно вышла. Вот. Ну, да, слушай, вот так, значит, с эволюцией вот так, направленная. Ну да, то есть, если бы я был... Ну, Господь, может, я бы сделал, конечно, же самозарождение и научное. Это противоречит да, всему, да. но это просто, это идиотизм это верить. Вот. но Просто в это верить надо было в советское время, не знаю, почему верят сейчас. Вот. Ну, как-то видимо... Ну, вот, там вот, есть организация, все, на вот, самом деле, вот. я немножко, немножко попытался вникнуть через как бы людей, которые мне рассказывают. Это плохой способ вникания, конечно, потому что люди тоже могут рассказывать чушь. Но говорят, что вот эти популяризаторы известные, которые вот за то, что вот это все зародилось, никакого Бога нет и в помине, они члены какой-то большой организации, которая называется Brights, такие яркие, да? у которых все построено на том, что нет никакого иррационального, нет никакого Бога, все вообще объяснимо полностью рациональным образом. Нет. Ну, это даже не, не, даже, даже, нет, есть, даже не маснение, нет, там, евреев там нет и вовсе, то есть, скажем так, из тех, кого, вот, кто здесь крутится, это совершенно... Ну, и потом эту тему, совершенно то сейчас, сейчас мне кажется, еврейский вопрос закрыт, раз и навсегда уже, а вот важно, что... Это именно безбожники, вот такие открытые воинствующие безбожники. Что, какие, ну, все объясняется тоже верно. без этого своего. Настоящий да, да, безбожник, ну, скажем, человек, скажем так, объективный и рациональный, он должен быть агностик, по идее. Да? То есть он говорит, я не знаю, так, есть, да, или нет. Согласен, знаю, да, знать не, не, могу, не знать не могу, это, да. да, агностик. Но они Атеист, который свои... точно знает, что Бога нет, то есть верит в это. Не знаешь, Бердя говорил, что атеизм это э, путь к Богу с черного хода. А, -а у Тоже да. вера и, и многие. Они говорю, бреются бритвой ворота, да, просто. Они говорят. Да, да, да, гонители да, Христа же становишь, но тоже по, по это самый сау, сау, столпам, так, да? да. Вот, поэтому, может быть, и атеисты есть шанс, что кто-то свою веру на что-то другое. А гностик это вот человек, который, так сказать, вот он да, суббогой да, да, да, да, да, су су Но су он, су он су и в самозарождении да. жизни тем более не должен верить, потому что, как бы, он он говорит, он, не знаю, его, не знаю, его, не знаю как она появилась, так, но как-то уж больно не похоже. Что касается эволюции, макроэволюции, действительно, есть ископаемые остатки, там, огромное количество таксонов, всех этих, там, динозавров, все это не выдумка, окаменевшие есть, на самом деле, там, и реконструкция может, конечно, немножко, как это был, когда спорил у нас преподаватель над неким юношеским конечно, есть, и, есть переходные формы, конечно, не проблема тоже переходные, резкие переходы такие сальтации, не зря же придумали это, да, такие... Внезапные скачки, когда сразу множество признаков мутировало очень удачно, так что появилось сразу беспокоительная. Опять какая рука вот, например, Бога как-то Непонятно, не а где да? сольтас найдет себе партнера? А нужен же второй такой. Значит, две сольтации должно произойти одновременно и еще где-то найти и испариться. И на этом всем сейчас, вот как бы. Ну, вот, в общем, вот это да. И вот так вот, где-то вот само, а как-то вот возникло, нотки, чего они строят совершенно идиотские, совершенно притянутые за уши. Вот. То есть они, да, брельцы, они так усложняют. Как Галилео Галилей, ты ответил же правильно, да, что если есть горы на Луне из хрусталя, это из, из плотного, значит, и, а оно окружено хрустально, Значит, на хрустале тоже есть горы в 10 раз выше, чем ядро, да, значит, <свистит> нет, честно говоря, я даже не, не, не знаю, что это. Ну, говорить, как? после да. Аристотеля думали, что Луна это гладкий каменный шар а галереи, или кто-то на галереи, по да, посмотрел, увидел да? там горы. Они как не может быть гор. И, значит, решили, придумали теорию, вот тут напоминает совершенно эволюционистов некоторых наших, которая, вроде как, примирила видимый факт с их представлением, как должно быть, примирила так, что рула – это гладкий шар. Он состоит из невидимого хрусталя. В нем есть каменная сердцевина. У сердцевины есть отростки, которые можно принять за горы, но они внутри этой гладкой оболочки. А оболочка гладкая, но невидимая. Так, а, сказал, вот а почему вам тогда не допустить, что это невидимая оболочка, имеет невидимые же горы величиной 10 раз больше видимых. Mm -hmm. это, это пример того, как вот нарушение, к чему приводит нарушение принципа Акама, да. Вот. да как интересно. Так да. вот, вот, Санисты тоже придумают много каких-то совершенно левых э, объяснений, да. Хотя я не понимаю, как вот неожиданно, зная генетику, кстати, у нас вёл эволюционист, он говорил: я вам запрещаю. Вот в генетике, вот самый неприятный для меня кафедры, я вам запрещаю говорить слово гены вообще. Вот гены не должно. Потому что, как бы, из генов получается так, что не может быть никакой эволюции. слишком, ну вот на материально, следствие, вот они с какой-то скоростью мутируют, известный, да, там не кодирующие участки. Там есть молекулярные часы, вот это вот там понятно, какую скорость накапливается, мутации не может успевать вот так быстро мутировать. Если это начнет очень быстро мутировать, организм и вид погибнет, потому что мутанты все большинство мутаций вредных. вот, То есть есть часы, какие-то вот определенные, но ну, никак не успевает, он даже даже близко не бьется, бьется ни фига. Ну, вот рука, да? Зам не бьется. Да. да. Слушай, вот это вот это ужасно Старый интересно, конечно. Вот. А, а слушай, а тут после... есть направляющая сила, какая-то, есть также как человек это да, бездельник. Хотя а животные тоже очень умные, и порой у них явно есть понимание, то есть, э, какие-то проблески разума. То есть, вы в общем, проводились постепенно эксперименты неким очень умным существом. Если Ум когда да. собаку зовут, да. вот в случае мне рассказывают, да, у нее там лапа поранена, она показывает лапу, чтобы она не может идти, показывает лапу. То есть, она понимает, что ты, увидев, поймешь и не будешь ее звать. Это то есть, круто, то есть да. это уже это про круто, прогнозирование да. мыслей субъекта. Значит, она не на, на истинных рефлексах, как примитивно говорили сталинские годы, о, то есть это такой же абсурд, как самозарождение жизни. Там мозг построенный на рефлексах. <laughs> это же абсурд. А, такой, да, же. то есть вот это мнение о Декарте, что животные да. это такие механизмы, им ну, не более ну, Это да. можно в те годы было думать, но не сейчас. Слушай, а шести днев это все-таки условность, да, конечно. Ну, то есть, вот это вот э, Бог да, там, притча задний, все ну, просто притча, да. Просто притчи, да, а на самом деле. Вот отводами, да, да. там да, как конечно. это самое. Очень конечно, много да. чего-то, что такое вот притчеобразное. Вот мне особенно, э, особенно досаждают люди, которые борется с термином, что женщина сделана из ребра, вот они борются, ну, ну понятно, да, они как бы хотят, чтобы все равные были, и, и вот как это так, какой фашизм в том, что женщина из ребра, да как это вообще может быть, как можно сделать женщину из своего ребра, но ну, ясно тоже, что идет какая-то, ну это какая-то да? это же метафора, ну, да. которая не имеет биологически подосновы какой-то там эволюционной, понятно, что мужчина и женщины одновременно эволюционировали, возникали, да, но вот эти ну, вот что вот там... я имею в виду, что это ну, как сказать, что человек отдал мужчина отдает часть себя, когда любит женщину, что это становится частью а -а -а. семьи народов. Ага, что-то, в этом духе. Ну да, и женщина помощник человека, да, это вот тоже как бы ну, да. концепция. Женщина ну, ну, считаете, что буквально в это верить не надо, что <сосе> прям про просто создали зребра, или там где-то? <сосе> нет, конечно. <сесосе> да. ну, ну, ну как, ну, это что из зеребра? Конечно нет, просто, нет, просто есть. парический текст, да, и, <сасе> и вот его как бы все к нему надо относиться конечно, именно так. И видимо метафора про, ну вот про лет тоже метафора, да, ну как бы. бывает что нет. А да, вы ево были в этом плане, были, нет, были во первых часов текущих в да? Ты же понимаешь, что, что то, что вот было на начальных этапах эволюции, там время могло... не эволюции, а эволюция вселенной. Это не биологическая эволюция, а появление вот этих всех. Эволюций. Ну, Нет, миллиарды там, лет назад, да. Там я не очень понимаю, что было с временем, но, наверное, там, там много миллиардов во время там, началь... вот этого взрыва. А Земля образовалась уже а вот такой, вот что уже такое, что-то, наверное, уже, там, уже было. Да, было да, да, да, да, да. Может быть. Откуда нам знать? Понимаешь, то, что мы ну, знаем, да, что реликтовый... говорят, что время, оно... Ну, я не знаю, я, в общем... Они это вычитают по своим моделям, как я понимаю, да? Все-таки больше по формулам, умозрительно, или, или как-то экспериментально можно это вычитать? Не знаю, нет, про время, как может быть, про время... или какой. Про время, там, может быть, они не правы, что в, в каких-то физических законах... Ну, с другой стороны, ну, я, ну, как как ну, я да. думаю, когда появилась Земля, уже точно так вот... Как, э, ну, такой предположим, что в когда появилась Земля, в течение времени было такое же. Вопрос такой. Адам и, вот Адам и Ева, вот с точки зрения науки, могло быть так, что действительно у всех людей два, вот, два прародителя общих. Это вот как-то генетика бьет или нет? Или все-таки все было сложнее, и это тоже метафора? Вот метафора или Адам и Ева? Или это, это факт двух людей? Ну, ну, ну говорят что... же о, о митохондриальной Еве, которая там никоим образом не говорит об одной женщине, а скорее, в общем, предке всех живущих, ну, метахондрия передается по женской линии, да? Так. Вот. В них тоже есть своя маленькая ДНК, не только в ЕДЕ есть ДНК вот еще а где же такое Это или что-то неприличное у них идет синтез энергии так так образуется универсальный носитель энергии то есть там идет клеточное дыхание там молекулы сгорают окисляются скажем так и такие энергетические станции клетки топливный бак они там живут клетку энергии у них есть своя маленькая днк погромче говоришь похоже на прокариотическую кстати на на бактериальной, то есть есть даже теория симбиотического происхождения эукариотических клетки, что какие-то бактерии то попали и стали из паразитов симбионтами, симбионтов, симбионтов э, неотъемлемой частью, вот. и вот по последовательности этих ДНК вычисляется четко, что все э, они сходятся к некой единой базовой последовательности, которая ближе всего последовательность нынешних африканцев, вот это была некая то есть Ева была в Африке Ева а, из Африки так, негр, как, да? как ископаемая. Ну, он не был похож на современного негра, да, но... Ага, более Больше похож на современную гориллу, но... Ну, короче, негра, да. да да как там... Писали газеты, как университет пожарской пишет. Мы же не должны признавать этих тварей неравными себе, хотя они темнотелы, и на голове у них шерсть вместо волос. Это где было такое? Это квакеры английский, отводили всех. 250 лет назад писали газеты. А университет Пожарского цитировал. А, это нас за нас это, да, ругали тогда? Нет, вас ругали за то, что ты сказал, что ты любишь даже цыган а да, да! да да а мне сначала стали ругать, что даже цыгал евреев, потом потом... Нет, я дружески сказал, что я люблю иудеев за их тупость и упертость. это чисто как бы, ну понятно, да, что я дружу с кучей там евреев и иудеев, и ну сказал, да. И меня, да, и меня это самое, и меня сразу начали эту фразу схватили, начали ее это самое, хотя ну что мне такого было? Вам, ну, скажите, деле, скажите, так, что скажите, что там меня тоже многие любят за мою тупость, и упертость, я же да. не сердечненность. Да, то есть сейчас это, это, это, это чисто дет, детские, да. А? Нет, еще а еще пакетика. А, честно. Вот. А, а этот я самый. Сказал, что не а про цыган, сказать, про цыган? Конечно. Да, про цыган мы как бы это самое. Ну, я сказал просто, ну, потому что есть такое мнение, там, какое-то мнение, да, что цыгане там часто воруют, да, есть такое мнение. Нет, они просто часто воруют. Ну, давай, это... давай будем на частоту, они просто часто воруют. Нет, они просто паразитируют на обществе, они только воруют, они попрошайничают. Вот. они не работают. Ты на заводах цыганов хоть одного увидел, когда нибудь да, или где-нибудь еще, или в офисе. Да, знаешь, бывает, бывает. Хотя у нас фикс-спрайс, фикс-спрайс. Сейчас и Цыганки работают. Появляются, появляются. Да, да. Цыганки, да, вот они работают на кассе. Да, ну то есть речь идет а, именно есть, они о. Они постепенно потихоньку оседлость такую при, приобретают, но все равно, они, что они торгуют наркотиком традиционно, традиционно очень большая. Доля вот да, том, это Ройзман рассказывал Об преступности в этом Ройзман рассказывал, это очень неполитокорректно Получается, это там да, две, да, две да, нации Только ну, выделяются ну, а так среди жужда, Если это так да, ну, а, да. как бы, если, Что касается второй, второй нации Я не буду называть Там говорят, что большинство Все равно этим не занимается но Смотри, большинство торгующих наркотики Носит нацию X Ну или там X и вот Но при этом совершенно неверно Что большинство из X нации Занимается наркоторговлей ну, цыгане там ну, понятно, Обязательно да? чем-то этим занимаются. Ну, в общем, в любом случае, это утверждение ну не очень понятно, кому вообще кого вообще обидела. То есть оно было использовано исключительно. Ну, с тобой что я что-то положительно называюсь там. Да. Вот. Но э, когда мы попытались вот заняться судопроизводством против них, выяснилось, что ну, эксперты по лингвистике сказали, что тексты написаны исключительно дьявольски хитро, и мы им ничего не сможем предъявить. Репута... Потери репутации не сможем предъявить. А -а, они будут требовать доказательства потери репутации, а у нас вместо того, чтобы. Почему? Там же было сказано, что университет Пожарского учит по фашистским лекалам. Да, а как По лекалам вам... Третьего рейха. Да, да, да. а, а они даже да. программу-то не цитируют, только твои высказывания, да, да. которые. оказывается, что если бы мы выше с этим в суд, нас бы в сказали, сказали, что в Третьем рейхе не учили латыни древнегреческом и древнегреческому математике, что ли? А -а -а. То есть, да, нам объяснили, что То есть мы из-за нас подтекст, нет шансов. Только... Шанс? Нет, что это не. По текст, вот невозможно ну, это, это не им решать, это ним решать, Ну, я понимаю, да, но, но нам посоветовали, не, что мы, скорее всего, проиграем, и посоветовали не лезть, потому что только хуже будет, а при этом у нас, на самом деле, набор только вырос от этого. По рекламу сделали, да? Ну тогда, давай еще раз Получилось, что Пронятцы, ре реально, то, что на самом деле... нет не нация, не этнос, ты знаешь, да? А что это? Это как? А это как это? Но Расскажи. Это геологически это сбор... А э что вообще такое нация? Э вот, Русские это нации или не совсем? Вообще, Или на это смысл мышления? Нация — это, это же культурное понятие. Да, вот смотри, вот, вот, вот эта жутко интересная тема, это страшно неполиткорректно, не но я считаю, что это интересно. А что такое нация? Вот смотри. Например, француз – это очевидная нация. Нет, да? Да? надо, например, пут... разделить этносы, ну то есть национальности да и э, нации большие. Нации большие появились только к 20 веку, к 19-му. Вот да, эти французы, так как появились большие государства, монолитные такие, да, появились а -а -а -а. большие нации. раньше да, были касконцы отдельно. А а да, раньше ну, были, да, национальности какие-то да, были. Какой вот, что... национальности? Да? Это же культурное mm -hmm. понятие. У них нет биологических до... почти никогда. Но у цыганов наиболее пёстрых, потому что это просто бородяги в которые свалили, так же, как, допустим, казаки. Это, ну, вот как нас считается, да, вот русского народа, да? Но туда же бежали все подряд. То есть, это, правило жизни, то -то это да, Цыгана, правило жизни, и кодекс существования. Да, то есть также у цыган, это правила да, жизни, да, образ жизни, да. вот, образ существования, да. Ну и язык еще иногда бывает. Вот французы французов, например, явно вот для французов очень <с tweets> важен язык. Для <свизм> русских тоже, конечно. Цыгант, из Индии, там, то есть, какой-то кочевая, какая-то низшая каста индийская пошла, может, даже не совсем. Ну, а Рум, Румыния вот там очень много было цыган. и а цыганские все слова исконные. Это индийские, они, да? Да, да, да. Они а -а -а. именно индийские, они двусложный с ударением на втором uh -huh, слоге, uh -huh. там ловые деньги, допустим, да, ловые, ну, вот, а, да. некоторые попали, многие даже в русский язык, но в таком бандитском да, -а, а, в таком таком Как интересно, слушай, ну, как ну, вот это как, интересно. Как, как, есть, как, все, я все. согласен, что ну, нация или народ, я уже не знаю, же, как лучше сказать, это это набор правил, ну как бы каких-то кодов это поведения. Кто да, тебе да, говорит А да. там геплотипиарев как этот Клёсов пишет там и прочее эту ерунду все ну, классно химик что, что может химик понимать генетики вообще я не понимаю а что это? я вообще не слышал этого ну есть я такой товарищ я темный опять не слышал ну, есть тебя. такой товарищ да который занимается скажем так исторической популяционной генетикой человека очень любительским так вот скажем так до доисторической преисторической. вот и у него там выходит, что... что все от русских произошли, короче говоря. А, да. такая, да, все а да. от русских. не знаю, нет, нет, конечно. То есть это Фоменко, ультрафоменко, да? Слушай, Фоменко, я видел, у него вообще интересная вещь с Фоменко. Фоменко, это бред в нынешнем, расскажи. я видел репринт его кандидатской диссертации. Это такая книжечка, случайно, в какой-то библиотеке, где на столе клали старые книги, и смотрю, лежит репринт, вот именно университетский, который там по постой экземпляров, такие, знаешь, бледненькие. Да, я помню Да, их, да, да да да да, да, да, да, да, да, да, вот такая Отлично, же фильмная да. кандидатская диссертация Фоменко. И там он действительно <связывающих> доказывает как-то астрономический просто есть странный параллелизм между, там, <связывающих> допустим, ну я просто не знал, я в истории также слаб, <связывающих> наверное, как-то и в биологии, да, что был там такой-то, какой-то там генрих Рыжебородый в таком-то веке, и спустя там сто лет тоже генрих какой-то, и, значит, очень похожи они, это, видимо, значит, один и тот же, его надо просто из старого в новый как бы соотнести то есть он жил не в седьмом веке а в 5 на самом деле там до нашей или, или... наоборот или на... ну, наши... обычно у него все вперед идет а, до все нашей, ближе да, к нам все ближе к нам к от... да, Христа, да, там, да да да все, да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да он писал вот это Носовский преподавал, да да да да что Носовский, да да да да да да да да да да а у них все очень разумно. Я говорю, слушай, ну, я как бы вот не, не, не знаю, что тут сказать, потому что действительно, с одной стороны, это правда, что я не вникал, да? Так вот, а с другой ну, стороны, я там... это говорю, потому ну, что очень интересный момент. Он действительно увидел это странный параллелизм, который не. Не объясняется простой игрой статистики случая. Из этого потом этот пример яркий, как ученый увлекается своим коньком и заходит в дебри, как было с эволюцией, с и так далее, и так далее, и так далее. Сами пара жертвой интереса своего к чему-то действительно необъяснимо. А параллели есть. Достаточно взять хотя бы Наполеон и Гитлер, какие у них удивительные параллели, что они в одном и том же возрасте были, когда вступили в Россию, в одном и том же возрасте взяли Вену, там, допустим. Слушай, и то есть так далее, через тысячу да. лет будет теория, что это один полководец. Может возникнуть <с теория, да, да, совершенно верно. Глядя глазами, Могут доказательств, да. значит, просто во Вселенной все как-то идет сериями. А, можно по-другому объяснить это, по-другому объяснить, что эти повторы, это какие-то вот шаблоны поведения, ну, там, вот отношения людей, мозга, там, ну, чего-то, да, чего-то, чего еще не изучено, и все. И поэтому мы угадываем, что Самара меня особенно, вот... Мне сказали, ну, друзья, которые против, момент говорят, ну, достаточно просто сказать, вот смотри, арамас, он говорит, что арамас, арабский арамас и наш Самары это одно и то же, потому что читаются одинаково. Ну это просто случайно. Просто налево. Но, да. да. ну, наверное, действительно, случайности больше, чем мы думаем. Да. В общем-то. Вот и, и, и в случайностях есть странные закономерности, все-таки сильные, спасибо. Вот. и был такой математик гениальный Саша Червоненкис в позднем Советском Союзе. Вот он эти серии так хорошо разработал, совершенно, что он предсказывал урожай по тиражу лотереи «Спортлото». Это звучит совершенно… И вот он был непонят, и он умер в железогашечных обстоятельствах, но у него предсказания были удивительные вот по этим сериям. Ну, по крайней мере, та, та информация, которую в УЗ там той -то же форме, знаем, как я сейчас сказал, да, да, да, она была передана мне. А может, кто-то знает, да, тут непонятно. Вот меня так Может быть, это все, как говорится, тоже уже молва, обрасло слухами. Не знаю. Не знаю. Мне сказали именно так, что он предсказывал урожай будущим по тиражам спортлото того же года. То есть, эти гадания, все эти на костях, на кубиках, они тоже имеют какой-то смысл, видимо, если так, верно, да, потому что некие датчики случайных чисел есть, которые э подделываются под эту закономерность. Может быть, в астрологии что-то есть, все эти планеты, они, конечно, сами не влияют, Но это стрелки часов, которые показывают некую закономерность. Например, я он, об этом, он, на самом деле, глобально. очень долго думал, Может, просто я не очень знаю. долго это об этом думал. Это такое же, как зарождение жизни. Но может, есть, э, может, э, у Пелевина написано в последней книге «Искусство легких касаний», что там… Э, я э, Ой, я еще почитаю. Это, да? это удивительно, как он попадает всегда в, вот, в дискурс. Он, <свят> вот, в самый горячий дискурс, который вокруг меня идет, каждый раз он попадает. Мы на одной волне просто живем. Когда был СНАФ, я просто ровно об этом думал, да, ага, об этом угу. сценарии. Когда была следующая книга, в общем, и вот сейчас вышла книга «Искусство легких касаний», угу. где обсуждаются вот эти вот околонаучные вещи. В частности, он давал, он поливал статую, какую-то древнюю статую, эм, не помню, какого-то, Египетского царства, да? Поливал э, сверху, она, вода стекала куда-то, он брал и говорил, вот эта вода заряженная Египтом, сейчас ты выпьешь, и, и это как бы определенно возможно, повлияет на твой там, мозг, на организм. Я думал об этом, Вот что он, это может быть. Человек начинает вспоминать, что он знает про это время. Его организм начинает там вот это вот как бы сам подстраиваться, скажем, египтяне вот делали то-то-то. то И организм начинает настраивать Я себя, что он понимаю, сейчас тоже... Что это как это, с предсказанием будущего? Нет, получается. нет, это, это, это, это не как вообще. Это, это относится в принципе к протонауке. То есть как может в принципе вообще работать протонаука? Что ты... А, вот человек попал в эту ловушку думать в этом направлении и он организм тоже убеждает как-то перестраиваться под свои мысли мысли то она же ну как бы человек же может, может человек может человек успокоить например да как-то ну, вот да. словесно и это точно это точно может то есть, это. думаешь гадание там допустим вот Будет ли победа моему войску? Раз там жилицы сказали, победишь великий, знает, царь. Да. Знает, да. победишь, великий царь. Все-таки воодушевились. Ну, раз же все сказали, мы должны победить, и и они да, бесстрашно да, да, да. и побеждают, потому да. что им предсказали да. Монах сказал, великий, да, да, да, да. Сергей Радонежский сказал, да, да. как ты можешь сделать так, чтобы да, одорчить да, да. отца да, Сергия. Да. Тоже, У да, тебя нет обратного не То есть, очень простая схема, в принципе, по идее. да? Вот там еще было подкреплено победой, там же сначала был вот это, Пересвет и ослабе, да? Да! Вот это, они, они же бились А как Пересвет победил? Он тоже думал, представляешь, что тебе... А а я меня послал лично я Сергий. Не-не-не, Пересвет был очень опытный воин, и он понял, как победить. Тут все рационально. А тут все рационально. Челубей был огромного роста, просто вот такой вот, просто на две головы выше всех. Интересно, вот, как вот, огромный, если вот истинный рост его какой? Не Они знаю. же маленькие? Нет, он был и по сравнению с европейской историей, и с русскими тогдашние, по крайней мере, может быть, меньше. Сейчас смотрим на карачуги средневековые, достаточно маленькие, ну, питание, там все, ну, был гигант такой, такой вот природу вот, породила, да, такого вот одного из миллионов там. Вот. У него было копье длиннее, гораздо толще, тяжелее. Вот. И к нему не успевали подобраться, его еще только как бы начинали удар, а он уже протыкал. Он уже так, протыкал да? Вот. И э, пересчет позже. шансов тут никаких нет. И чем как-то не укрепляет кольчугу, тебе все равно выбьют и седали, пробьют ну, и все. И он да. значит, пришел еще пожертвовал собой, Вся. да. Ты не, знаешь, не слышал, все нет. Он вообще надел одну рубаху. Вот. Все, значит. Э Полностью там постился он высохший, был очень легенький. Его задача была максимально надеться на это копье, подобрав, чтобы подобраться ближе к нему. вот И он его просто проткнул как, как пушинку, а он не слетел, не улетел, не погиб от этого, а близко подобрался и проткнул. Вот. То есть он не успел, вот, если бы он был в кочуге, его бы вывел из ну, седла. Ну конечно, конечно, так, ну, потому то что, то он... бы сильнее кошмар, То есть -то... он как бы он пустил копьем внутрь своего тела. Он жизнь сознательно, да. да Но да. он понимал, что он при этом не ослабит э, хватку руки, да? Он, например, хотел как можно легче надеться на него, да. <свечатель> у но смотри, Чтобы если ты в кальчёге, то тебя удар копья собьет и скорее всего убьет от удара просто. А -а -а. Челубей а -а -а. А -а -а. огромный, да? Он взял хорошо, сквозь его тело, но на несколько еще секунд хватило его силы руки. То есть она не успела получить сигнал, что он на самом деле уже умер. Ну он еще жил по некоторое время, челубей сразу упал, да. то и Он, проткнул, он монах, проткнул, он, да? он еще постился много, он был нечувствительным к боли, да, то есть а -а -а -а -а. он был еще по этому. А, он хотел его просто увидеть, ну, его да, просто... он хотел к нему подобрать, понимал, то, что что тот, тот, подобраться, тот, что он может подобраться только он борется, он борется, таким да? образом, да. да. Ух ты, Офигеть. блин, как это гениально, а? Чего-то про это в школе не рассказывают. Самое интересное. Самое интересное детали, да, а Самое скрывать. А ты сказали, что объединение русских земель началось... нас, любят же объективный процесс, это коллективно, потому что примат коллективного он индивидуальный был в советском на самом деле это и неправильно. Вот объединение, и вот Дмитрий на эту битву важен, пошли один. рязанцы, новгородцы, там еще а. тверичи, а вернулись единые русские, значит, да, то есть да, такое. Да, да, да, Но да, вот да. если бы не было такого, да, понимаешь, Россия как это коллективно могло породить вот это вот индивидуально Как? Короче, То, историю что как -то. делают личности, да? Историю конечно. делают личности. Не, Ну это, тут какие -то точно... микроуровень и макроуровень, которые <связывающие> различаются личности, и даже на да, везде, да. везде, и в обществе, и как и в квантовой физике, да, микроуровень и макроуровень совершенно разные. Да, Сталин говорит: я не Сталин, ты не Сталин, а вот он Сталин и показывает на портрет Сталина. <связывающие> это <связывающие> очень важно. Портрет Сталина. Сталин, конечно, кровавый тиран и так далее, вдохновил не Сталина а его портрет. То есть, Сталин, который сказал братья и сестры, это был портрет Сталина. Братья сестры. А сказать, да. Братья и сестры, да? да, да, да. А Сталин, который да, сделал да. Соловки, это был Сталин. Ну да, то есть, это как бы да, это, да. Это, это, это, очень, вот это трудно, это либералы это никогда не поймут, потому что они, как бы это. Вот, Сталин, Сталин, все, да то же самое я говорю всегда чего вы волнуетесь насчет Путина? сделать его восковую копию в идеальном роботообразном виде, чтобы никто не узнал, а он будет вечно, у нас будет режим я подозреваю, что вообще, может быть, уже там двойник или третий там какой-то не знаю, не знаю, трудно сказать это трудно сказать, что сейчас все-таки сейчас возраст еще вполне достаточно, чтобы нормально работать, а вот если действительно там, например, все волнуются, что будет, когда, значит, Путин не сможет управлять? Я буду сделать его, так сказать, сейчас искусственный интеллект. Пожалуйста, вам режим... А другой не найдется никто, да? Он будет сидеть внутри этой куклы и управлять. Большой брат, да, большой брат видит себя, видит. Большой брат — это старший брат, неправильная ошибка перевода. А! Биг брат — это старший брат. Биг брат — это старший брат, да? Да, да, да. Старший брат. Еще страшнее, кстати. Старший брат. У нас всех есть старший брат. Ну, как ты считал, что, видимо, переводчик счёл, что старший брат такая слишком близко родственного по-семейному, по-домашнему, вот «большой брат» это. «большой брат». А может, переводчик просто не знал, что «бик-брад» в жаргоне это «старший брат». Да, «старший брат». Понятно, понятно. Кстати, я не знал. Потому что ну, очень переводчики накосячили чего? Как бы, Меня ли не знает, да? Вацен, Элементарно Ватсон, А такой вацен, да? Ну, это, это просто как инвариантность, это ничего страшного. Mm. Так, что, Техас, Техас, да? Париж, Пари, там, Женя. Париж, Париж. Вот, никогда не было, да, во французском, по крайней мере. Так, ну, а вот, вот еще Watson можно, можно было. это про микро- и макроэволюцию. Вот, да. э, ш, ну, что из этого подтверждается, генетика, а что нет? И... Микроэволюция, как бы вида образования, легко, это мы видим, это происходит у нас на глазах. Вот. То есть, что такое вид? Это совокупность особей, которые не могут скрещиваться с особями друг, другого вида. Да? Есть, репродуктивный барьер самый главный это А, вида, Сейчас вот осел с лошадью еще может. Ну, ты знаешь, это вещи тоже гибриды, гранина? но они не плодовитые. То есть тут важно, чтобы давали плодовитые. Гибриды были сами А, осел не может размножаться Ой, это самый шаг не может размножаться да? Осел с лошадью дают два гибрида разные, зависит от того, кто мама, кто папа, да, мул и лошак. Но не и тот, Ишак, и другой да? стерильный. И шаг это просто осел. И а -а -а. шаг скрестится с кобылой получается мул, а если наоборот, значит, то лошак Как-то механически, уже меньше размером гораздо, и он напрыгивает на нее. Ну, там есть, не с... с... я маленькую amo. пони поможет, я <смех> не знаю. К большому ослу маленькую пони, общем, да, там выходит. То есть, в одну сторону лошадь, в другую мул, лошад. и оба они не, не, не, не могут вообще... Ну они Да, они стерильны, они не могут дать потомство не друг с другом, ну, там, с... От самки и самцы да, и того и другого да. вида гибридов, вообще ни между нет. собой ни с одним из материнских Все. видов Понятно. не могут дать, потому что... Конец эволюции. Да, Понятно. Да. Угу. Угу. То есть, микроэволюция, пожалуйста. Там. И они пришли подстраиваться, это естественно отбор, ну как это, читал, ну, да, да. очевидно. То идея. есть, когда была промышленная революция в Англии, помнишь, что, да, Дарлинский, что светокрылая бабочка заменилась меланистической угу, формы, Это типичный пример, потому который что... я даже помню. Да-да-да, да, да, да. О, даже ты помнишь, да-да-да. А ты знаешь, что, что, что когда Советский Союз Коля кончил, он уже Да, да вот, вот, вот, а все, человек, вот, вот Бога нет, Бога да. нет, бабочки, все бабочки, блин. И космонавты летали, ничего не видели. А, да, да, да, Гагарин залетел в космос, не увидел Бога, потому что Гагарин был верующий человек. Да, но ты не знал, да? Ну, знаешь, если верить, вот сейчас. Сейчас идет дикий ну, хуливард. Якобы не, Гагарин не, не, стал не при Брежневе и сказал: на, на заседании пойдет бюро сказал: давайте восстановим храм Христа Спасителя. И за одной МЦК МК. Да нет, я не знаю. Не знаю, нет, вроде как сказал. Ленин Ильич сказал, что: Ну, Юрий, у нас Юрий Алексеевич увлекающийся человек. Мы, конечно, Юрий Алексеевич не можем это сделать. У него была религиозная мама. У него в потом висели иконы. Вот. Но сам он как пионерка он основном, та-та-та-та. Вот, э, но вот если, я не знаю, может быть, он, но, он но, был таким напасиком, да, что я не думаю, что там ходил, ходил в храм, причищался. Да, нет, это, да. тут само собой нет, потому что в Советском Союзе это делали единицы. Это именно, что, думал, что, что вот есть, как бы да, да, да, да, если да, Бог. Да, да, есть, да. Может он не молился, там. Знаешь, да, это анекдот. Ну, наверное, он был допускал, да. То есть не допускал, так? а верил да. Какой-то анекдот, да, что. Сейчас. Какой-то был анекдот, очень такой стебный анекдот, что Гагарин прилетел, его позвал Хрущев и спросил, вот, все-таки Бог есть или нет, ты же был в космосе, ты был и uh -huh. больше. Uh -huh. Он yeah, сказал, we'll нет, нет, это анекдот, uh -huh. это не uh -huh. есть. Uh -huh. И Хрущев говорит, а, и тот говорит, слушай, Никита Сергеевич, придется огорчить э вас, Бог есть, я увидел а, И Никита Сергеевич говорит, никому не говорю, никому не говорю. Потом он его позвал, значит, кто там был в это время в Америке президентом, не помню. Позвал Рейган, да, был или еще не Рейган? До, до Рейгана. Нет, может, даже не Никсон, это был еще до того. В общем, позвал и говорит, слушай, вот ну, он. уже не Труман, ну не важно. На деньгах написано Ingard We Trust, да -да. а ты был в космосе, пока вот ну, еще не смогли запустить, а ты уже был. Как там Бог? И он говорит: у меня для вас очень неприятная новость, что я там его не видел, а там нет. Он говорит, ладно, только никому не рассказывает. А потом его пригласил президент ЮАР и спросил э, э, то же самое. И тот сказал: У меня для вас самая ужасная новость на свете. Бог есть, и Он я. А заранее какой был юр. Просто троллился. Троль, да, тролль, видите, тролль. <смех> Троль вышел, в порядке или как-то в уровнем. Так вот, когда закончился в Англии, промышленная <смех> революция, эти углем перестали топить. Вот эти угольные паровозы да. перестали чинить, да. что-то перестало, опять белая форма. Grow, grow потому что березы стали не закопченные, и снова вернулась. Но ну, это нормально. Обычно как бы есть две отдельные формы, потому что меланисты они появляются, как черная пантера, есть, леопард, да, и A -a -a. среди черношей леопарда изредка рождается черная пантера с какой-то Определенной там частотой <coughs> небольшой, да. Ага. Ну, как люди, брюнеты, блондины, да. Если отбирать вот сейчас всех брюнетов куда-то там отправлять в концлагере, все станут О, брюнетами, да, если. Да. Брюнет... Mm -hmm. А если брюнетов отбирать, все блондинные станут, условно говоря, правильно? Ну, обычно как бы совершенно такой процесс, Но, Но из этого же не человек не превращается там, не знаю, в какое-то там сверхсущество другого порядка, ну или там в обезьяну, или там обезьяну в человеке в человека. Вот. Но понятно, что это совсем другие временные горизонты. И тут трудно сказать, что вот да, это не воспроизвелось. Да, это, то есть, рука, скорее решили, руками ты делаешь новый тип, и один за другим. Вот если представить себе, что я бог, что я буду делать? Я буду постепенно это все э, как бы этим управлять. Ну, конечно, я дам людям законы, потом э, какие-то физические законы я им дам, иначе <coughs> что, я буду каждый шаг, что ли, их следить? Я же не идиот. Зачем ну, мне мне он же, же един, материальный, да, он же как бы не делится, на материальный и абстрактный, виртуальный, там, духовный, да, он некий единый. Тут свои законы какие-то над ними другие законы, которые, так сказать, в сложной иерархии взаимодействия. Да. Вот. Но как-то вот по земным законам, не знаю, макроэволюции не, невозможно. Переходных форм очень мало. Но с другой стороны, действительно, так было так давно, их так трудно обнаружить, что, в общем-то, всегда можно это отпечатать. Ну, в общем, в этом есть что-то шамасство Вот это какая то не наука. Вот это, когда вот я исследую нынешнюю, как бы, существующую клетку, да, там, какие то ну, да. там, сигналы, Ты можешь твердо например. утверждать, что да, да, здесь все, да. пожалуйста, любой может воспроизвести и посмотреть, да. Хотя и то бывают артефакты и так далее, так далее. А вот когда вот в такой начнет копаться, ну как-то это вот да, на грани чего-то такого, да. промежуточные же формы между там, различными тоже находятся. Нет, естественно, что не сразу через промежуточные формы эволюции шла, но другое дело, что. Угу. И они появлялись не, не, не спонтанно. Угу. Потому что на самом деле, ну как сказать, а, чтобы появилось. форма ну, ночью продолжать, или да. на панузу, да? вот, Чтобы появилась какая-то громче, чтобы да? Новое приспособление, сложное, да, принципиального чтобы получить от него эволюционное преимущество, да. оно должно появиться уже в готовой форме. То есть нет промежуточных, вот как там, глаз, который еще пока не передает информацию или передает чуть-чуть. да Он должен или видеть, или не видеть, или крыло там полет есть, полет нет. Ну, то есть, вот так, понимаешь, тут, как бы и то же самое в биохимических утаск очень сложно что то что-то должно ага. быть сразу какой-то скачу перепрыги какой-то пропасти какой-то да это везде везде общий закон такой то да? что нет таких гладких перестроек вот. поэтому очень трудно понять как это может происходить спонтанно само собой да, да, да, да. да. все понятно все понятно ну что мы хорошо загрузили народ Еще много чего кстати. Да? А, кстати, о чем? Ну, мы можем продолжить во втором выпуске, сейчас к нам присоединится новый гость Этот выпуск мы сейчас завершим А в новом выпуске можем продолжить разговор по тем темам, которые у тебя сейчас сохранились Ну, может, лучше тетать -тет, наверное, как-то У тебя же формат такой, что Саматиев Нет, нет, у нас был, у нас мы сидели втроем Вот э, Саша родился в тот же день, что и я, 13 декабря Ватармин, да, который здесь сидим, сидел, да, тоже конечно. родился 13 декабря. Это вопрос о безумных совпадениях. И мы втроем здесь сидели и беседовали. Это нормально. Нет, мы втроем вполне можем поговорить. Я думаю, что так и сделаем. Поэтому этот выпуск мы завершаем. Но ждите еще одного выпуска, который будет уже в формате на троих. Так что всем пока. к вечеру.